Следующее – это продюсирование. Продюсирование. А, продюсирование, ну, наверное, вы понимаете, что такое. В информационной сфере объясню проще. А, вы Обладаете техническими знаниями человек, которого вы продюсируете, обладает интеллектуальными знаниями. Вы помогаете ему эти знания либо продать, либо упаковать там, правильно да, вот в какой-то информационный продукт. И затем то есть, вот, тем самым в интернете пиариться. То есть вот, много людей, то есть, пойдите в любой вот, салон, в любой тренажерный зал, там специалисты, там, они умеют прокачивать, фитнес делать. Вы идете и говорите, давайте я там сниму вас на камеру, мы сделаем видеокурс наберем подписчиков, да, давайте. С этого вы имеете хорошие комиссионные, вот известные авторы, тренеры, то есть они быстро разлетятся, вы будете иметь комиссию. А, взяли 5 человек, а раскрутили их, имеете там по 10%, все, пассивный доход, ребрессирование. Но здесь, опять же, нужно вот какие-то знания, да, иметь. Mm-hmm.